Пятая часть решения 13 задачи. Мы рассматриваем удар в точке F. Следующий этап нашего движения. То есть, что происходит? Вот у нас тело докатывается до контакта в точке F. Наш цилиндр сплошной. С какими характеристиками? Это у нас фактически было V3. Это у нас фактически... Была, что угловая скорость вращения омега-3. Ну, они равны В2 и омега 3 Омега-2, соответственно, это у нас центр С. Вот у нас точка F. Происходит удар. Что происходит в результате этого удара? В результате этого удара тело меняет, в течение очень короткого промежутка времени, оно меняет что, свою скорость на вот такую. В4, и, соответственно, вращение происходит уже вокруг вот этой точки f вот это вращение у нас происходит омега 4 опять поскольку происходит переход значит от в этот момент происходит как бы мгновенное вращательное движение рассмотрим теорему об изменении момента импульса для относительно точки f момент всех сумма моментов всех ударных импульсов Здесь единственный ударный импульс у нас возникает от... во время удара. Только одни ударные силы действуют. Сила тяжести не является ударной силой. Ага. Ударные силы возникают в точке S. То есть опять, как и в первом случае, мы как неизвестную нам ударную реакцию SF раскладываем на две составляющие, если нам надо было их найти. То есть SFX и SFY. Но поскольку мы вычисляем момент относительно точки F, то есть момент силы линия линии 10, которая проходит через э, центр вращения, то мы просто этот момент приравниваем к нулю, этот момент равен нулю. Отсюда опять-таки в проекции на ось, перпендикулярную значит, плоскости рисунка, проходящую через точку F, мы просто пишем, поэтому я пишу не вектора. а э, проекцию на эту ось. Просто пишем, что изменение момента импульса относительно этой точки равно нулю. И соответственно, LF в момент момент ну, этот третий уже условно говорят, L3, давайте напишем, равно L4. Теперь запишем, чему равен момент импульса В этих положениях. Вот в этом положении до удара. Момент импульса равен, значит, следующей величине. Опять, вот. Линия действия импульса. То есть, это P равное MV. Вектор импульса направлен. Вот плечо. Это, вот это у нас R. Напоминаю, что это у нас угол альфа. Значит, это перпендикулярно этому, это перпендикулярно этому. Соответственно, у нас вот этот тоже угол будет альфа. Значит, плечо будет равно R умножить на косинус альфа. Соответственно, момент L4 будет равен mv3 умножить на r на косинус альфа. Плюс момент инерции относительно центра вращения умножить на угловую скорость вращения. То есть момент импульса у нас представляется вот такой формулой. Поскольку здесь, повторюсь, у нас кроме поступательного движения, вот эта часть в моменте импульса, еще было вращательное движение, вот его часть момента импульса. Составляющая момента импульса. Далее, это у нас, кстати говоря, было равно mR квадрат пополам. Мы именно относительно центра масс берем. Ну, если мы вспомним, что V3 у нас равнялась вот эта формула. Где она? V3 равнялась V2. Кстати, в 2 равнялась омега-2r. Ну или в данном случае можно было бы написать V3 равняется омега-3r, чтобы сравнить с омега-3. Ну давайте сначала так заменим. То есть mV3r квадрат косинус альфа плюс mR квадрат пополам омега-3 равняется соответственно М за скобку, омега-3 за скобку, r квадрат за скобку. Остается косинус альфа плюс 1 вторая. Ну и пометую о том, что у нас, кстати говоря, омега-3 равняется омега-2. Можно то же самое написать и вот таким образом. Косинус альфа плюс 1 вторая. И L5 вычислим. L5 L5, L, подождите, L3, L4. Почему я здесь написал так? L3. А, это L3 я и не писал. Это значит у нас L3 положение. А здесь, соответственно, L4 вычисляем. То есть в момент, когда тело уже перестроилось для движения по наклонной плоскости. Значит формула абсолютно аналогична. Чему у нас аналогично Вот это то есть, Складывается из момента импульса Поступательного движения И момента импульса вращательного движения То есть равняется mv4 умножить на плечо В данном случае плечо э, Импульса Вот у нас импульс направлен по этой прямой Смотрите, вот он Вот, значит, плечо То есть кратчайшее расстояние от центра вращения Равно радиусу Ну и Плюс что момент импульса относительно тут же, только уже точки F и умножить на омега-4. Вот такая у нас величина. И F мы уже вычисляли похожую величину. Это вот наша IC плюс MR квадрат, то есть 3 вторых МР квадрат. Напоминаю, мы вычисляли И Д где-то здесь, вот оно Д ну то же самое. То же самая ситуация. То есть, относительно оси, смещенной на радиус, надо вычислить от центра массы. Соответственно, получается, а V4 у нас, естественно, равняется чему? Омега 4 умножить на r. Соответственно, мы получаем, что m омега квадрат 4r, извиняюсь, омега 4r квадрат, плюс, здесь у нас что, 3 вторых m r квадрат умножить на омега... 4. То есть равняется, это соответственно будет равняться 2 и 2, 5 вторых m r квадрат на омега 4. Итак, Извиняюсь, а зачем я здесь взял относительно F? Здесь надо взять относительно C. Мы вращение вокруг своей основы. Проходим 1, 2. Здесь, соответственно, 3, 2. Да. Угу. Теперь, что мы делаем? L3, L4 мы нашли. Мы нашли, вот фактически, подставляя L3 сюда и L4 сюда. Мы находим следующую величину Следующую формулу. То есть L3 равняется L4. То есть вот это равно вот этому. M омега 2 R квадрат. Косинус альфа плюс 1 вторая. Равняется 3 вторых. M R квадрат омега 4. M R квадрат. M R квадрат сокращаем. Отсюда находим... Омега-4 равняется Омега-2 умножить на 2 третьих. косинус альфа плюс 1 вторая. Вот у нас еще одно уравнение. Здесь было третье уравнение. Здесь у нас было как бы четвертое уравнение. А у нас появилась пятая неизвестная Омега-4. Итак, у нас 4 уравнения, в которых у нас фигурируют 4 угловых скорости. И еще пятая неизвестная величина, это у нас вот эта величина V, которую нам и нужно найти. Нам нужно, значит, идти дальше. У нас есть еще одна, один параметр задачи, вот он S, который мы еще ни разу не использовали. Это вот в данном как раз случае. Я надеюсь, что в этом случае мы и замкнем нашу систему уравнений. Но об этом в следующем фрагменте.